Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. В этом видео я хочу рассказать о том, какой бывает шелк. Это очень частый вопрос моих туристов. Павел, где купить шелка, настоящий он или нет, стоит это делать или нет. В общем, я, честно, сам э, эту историю до конца никогда не изучал. Сейчас хочу зайти в магазин, с ними пообщаться и понять, как на самом деле проверить шелк, настоящий он или нет, сколько он стоит, настоящий шелк. И, соответственно, все, я вам это покажу. И вы уже сами сделаете выводы, где он покупать шелк, за сколько покупать шелк. Короче, не буду много говорить. Пойдемте вместе со мной, зайдем в один из магазинов в Дадумхай, магазин шелка. В общем, я здесь хожу в центре, рядом отель In Time. И здесь, рядышком, вот есть государственная аптека. И тут же я увидел название «Шелковый путь, второй этаж». Поэтому сейчас я зайду туда, познакомлюсь с продавцами, посмотрю, что они говорят мне, поспрашиваю, как это все лучше проверить. И вы сами сделаете выводы на эту тему. Покупать вам настоящий шелк или, возможно, вы будете покупать, ну, не оригинально, но хотя вы будете об этом знать. Я думаю, это очень важный момент при выборе любого товара. Важно знать настоящие свойства товара. Давайте зайдем. Кстати, на входе я вижу, что похоже не только один шелк и не только одно постельное белье. Да, здесь есть сувенирка. Вижу шелк. Привет. Привет. А как зовут? Меня к меня Павел. А, Смотри, я зашел почему в магазин, потому что у меня мои подписчики постоянно спрашивают о, вопрос, где покупать шелк, и самый главный вопрос это настоящий шелк он или нет, то есть вообще как его проверить и сколько он стоит, потому что, насколько я знаю, шелк очень дорого стоит и всем многим туристам его либо впаривают дорого но не настоящий, либо дешево и говорят, что он настоящий. Вот мне реально самому хочется разобраться, помоги, пожалуйста, вот, расскажите с вашей точки зрения, как надо вот, правильный выбор сделать, на что обратить внимание и, ну естественно, сколько это стоит. Это... Да, давай да, да, в Это у нас что? Это настоящее шелковое одеяло, мы как раз показываем на двух образцах, как выбрать настоящее одеяло. А, мы... Можешь сразу вопрос, а зачем шелково одеяло, еще, в принципе? Ну во-первых. Почему нельзя там, не знаю. В шестяное или синтепоновое. Во-первых, почему выбирают именно шелковое дело? Здесь не заводятся никаких клещи, ни бактерии. То есть оно очень долго служит. Вот видите, какие нити. Здесь содержатся протеины и аминокислоты в шелке. Вот, поэтому оно хорошо... Регулирует температуру тела, не скатывается, не вызывает аллергии и снимает напряжение за весь день. А, извини, ты имеешь в виду скатываться? Вот у меня из дома синтепонного одеяло, они потом со временем да, такие кусочками становятся, кусочками. а это не будет, да? Так? Такой шелк нет. Угу. Вот такие угу. вот нити, они тянутся как паутинка. Вообще угу. нити шелкой их невозможно подделать. Давайте покажу чуть То есть вот такие вот паутинки. Почему нельзя подделать? Китай же все подделывают, даже рис подделывают ну, и вот мясо вот, подделывают. Вот как раз именно, вот э, что касается настоящих шелковых одеял, то нет. И угу. как делают? Подделок очень много встречается, все сюда приезжают за шелковыми изделиями и как раз мы можем показать. Так, это у нас настоящий или нет? Это у нас настоящее, настоящее одеяло, да. Да, которое да, тянется. Тянется. Да. И также мы открываем тоже смотрим. Одеяло, вроде бы вам говорят, что шелковое, мы вскрываем А его. кстати, вопрос можно параллельно? Да. Вот шелк внутри, а снаружи это что? Обязательно должен быть только хлопковый белый Хлопковый, чехол, он да. не шелковый. Это не белый шелковый. чехол, а хлопковый нити, ну, да. которые там. Да. Мы Смотрите, мы какое притяжение, только шелк к хлопку так притягивается. То есть, mm -hmm. если будет добавлена синтетика в чехол, он уже так притягиваться не будет. Почему еще хлопок? Во-первых, она не сбивается. <решение> угу. Равномерно по всему отделу расположено. И также путеводитель, чтобы вы все получили полезные вещества и шелка. Путеводитель это хлопок. Через синтетику mm -hmm. у вас ничего не Все понял. Так, давай, желател. это что? Дальше обращаем внимание на чехол. Обязательно должен быть белый, хлопковый чехол, как мы говорили на этом отделе. Сразу Почему обращаем белый? внимание на производство делать только в белом. А -а -а. Типа да, и мы Шуп разбираем, он. смотрим. Розовый чехол и он блестит. Можно uh -huh. посмотреть. Здесь уже смотреть по... Когда новое дело, вроде бы не отличить. Uh -huh. Здесь на крахмаленный белый чехол. Здесь уже добавлена синтетика. Если мы открываем замок, uh -huh. уже шелк так не прилипает. А, ну да. Это из-за ткани? Да. Или это... из-за шелка? Из-за ткани. Все здесь понял. добавлена синтетика для блеска, для красоты, потому что наших покупателей очень много привлекают яркие цвета. Mm -hmm. Понял, <laughs> понял. Вот. Здесь мы смотрим тоже же самый шелк. Как мы и говорили, что шелк невозможно поделать, поэтому в районе замка всегда кладут стопроцентный шелк. Дальше. Если мы запустим руку и покажем вам тоже серединку, тоже стопроцентный шелк. Вот они нити. Да, можем и можем также вам поджечь Так Это, как это будет стопроцентный шелк тоже. Но если запустить руку чуть дальше... Мы увидим, что О блин, грани... это сразу видно. Это какая-то вот. А прикол, я даже не вот. думал, что так могут подделывать. Угу. Я думал, что подделка, наверное, кроется, а, наверное, ну, в самом производстве. Я не думал, что могут. Я понял. Это такая подделка. Забавно, да? Как можно еще отличить? Можно взять, если настоящее дело. Есть возможность потрогать? Взять и покатать, попробуйте. Так, ты держи камеру. Так, Нужно покатать. Что надо делать? Так, Да. Угу. А, Нити такое... шелка, они катаются. А сейчас и... сравнить. Так, здесь они как мест, такие, и да, и как, как шарики. Здесь растянуть наполнитель. Ага. То есть он тянется 15-20 сантиметров. Угу. Так, а здесь? А Здесь вообще просто как это, одеяло обычное. Ну, а, да, Оно если катается, потянуть... Как шарики, как будто катаешь между руками. Да, а и никакое. если потянуть, он без проблем рвется. А, я понял. То есть ну, без вот, проблем. Можно отличить одеяло, uh -huh, uh -huh. не смотря вовнутрь. Поджечь это можно А то есть, а в это нормально, шелков? если я там зайду в какой-нибудь магазин, там, где продают одеяло, там, не знаю, там, у вас там такой небольшой магазин, если какая-то там типа а -ля, там фабрика или куда-то, они дадут вообще то руку засунуть. Ну, обычно вам дадут, вы также засовываете руку, достаете здесь шелк. Uh -huh. Но если также можно. Ну, та, конечно, такое не дают. Не дают, да, скорее всего. вот я понял. Под шелком уже колофайбер, вата, ну, в общем, синтетик. Я понял. В общем, Под ребят, а, вот исходя не из не текущего не разговора, не я понял, что. Подделка кроется не в самом поделке шелка, а что нужно именно проверять, потому что может быть микс с краев в шелк, а в серединке может быть, ну вы поняли, уже вата там или что там холофайбер, да? Да, это. да. Всякая общем ерунда. Поделки, они по стоят. Так хорошо, с одеялами разобрались. Короче, одеяло вроде все понятно. И сколько хорошо. Так теперь сколько стоит одеяло? Подделочное и настоящее, или они могут вообще по-одинакому стоить? Могут стоить по-одинаковому, смотря ага. какой продавец и какой человек. А вот, вот по факту настоящая сколько по стоит? По факту настоящая стоит не менее тысячи юаней. Это десять тысяч от... рублей, да, да грубо и говоря. Самая отличительная uh -huh. особенность такие одеяла настоящие не вакуумируются. потому что при вакууме шел нити шелка склеиваются, а это нельзя для шелка. Подделка без понял. проблем. вакуумируют, Mm -hmm. чтобы Слушай, по-моему, во всех таких магазинчиках их часто в вакууме да, А Тогда вопрос, а, у меня такой уже чисто практический, если я там а, решил покупать. А, а размеры, они европейского формата идут? Размеры? Есть размеры как? разные. Есть европейские, это 200 на 230 стандартный угу. европейский. И полуторки 150 на 210. И также mm -hmm. цена, цена, зависит, да, да, цена зависит от веса шелка. То есть здесь продается по весу. Это как? Есть килограмм наполнения шелк, полтора. А, килограмма это не это, это считается по наполнению или по теплости? Потому что допустим по в России там же есть многие прохладные деревья. Поэтому это уже как любит человек. Кто-то любит как пара, под простынками спать, а кто-то любит что-то такое. Ну, средний вариант. Вот я люблю, чтобы полтора, одеяло укрылся, там, не знаю, сюда засунуть между коленок, там не знаю, какой то Полтора килограмма это нормально. самое оптимальное, полтора-два килограмма. И это сколько шелка? получается такое? Если взять большое дело, там, вот, у нас там двуспальная кровать, там, если 2 uh -huh. метра, то сколько будет? 100 грамм шелка приравнивается к 100 юаням. То, то есть вы сами полторы можете тысяч. посчитать, да, стоимость. Полторы, полторы тысячи, тысячи юаней километров. будет да, большое, все ослаблено. Так, хорошо. Теперь смотрю, у вас тут еще куча лежит э, постельного белья. Э, расскажи мне про него. вот Сколько она стоит и сколько вообще самый первый вопрос, который, я уверен, вас волнует, сколько стоит нормальный комплект шелкового белья. Давайте, наверное, возьмем двухспальную кровать, потому что я уверен, что в основном, наверное, пары хотят спать на шелковом белье. Ну, я думаю, это, наверное, больше запрос. И начнем с этого. Логично, что односпальные будут стоить дешевле. Так, давай, поехали. Ну, вообще, постельное белье есть разного качества, то есть разный состав. У нас есть в продаже сатин бамбук. Это высокая сатин самая бамбу. плотность. Но Сатина, это, не это не шелк. Хорошо. Вот это что? Говорим... это что? -то... Это что? Это сатин плюс Тоже сатин. шелк. Так, Если мы говорим ганчик. все мечтают о настоящем шелковом, постельном, сужить с мечтами, то это, конечно, вот. угу. Также очень много, так же как и садья, да, вот все показываем. Да. То есть разворачиваем и показываем, как отличать. Тоже. А комплект идет всегда, ну, как обычно, под одеяльник, наволочка. Стандарт, да, идет угу, две наволочки, угу. под и просто. Также мы показываем, как и чтобы вы понимали, как отличать шелк, это тактильное ощущение и способ Женя, Женя шелка. Поджигать. Да, конечно. И тактильное как-то да, в чем? Смысл? Смотрите, обращайте внимание, угу. шелк он, у него естественный блеск, менее чем у полиэстера. Если видно? Ну я, наверное, не эксперт, да, но наверное, может быть да, да. может когда быть, может быть. Когда вместе показываем, это, конечно, можно отличить, но когда нету с чем сравнить, очень тяжело, поэтому обращайте да. внимание. Вот на блеск. Угу. Ну и, конечно, а как можно... потрогать? Может как-то можно по ощупь? Попробовать. Да, на ощуп тоже шелк, он менее гладкий, он немножко бархатистый. Если брать полиэстер... Так, ну он подожди, очень я, по я попробую. Угу. Так. так. Сейчас я попробую, что на ощуп понять. О. Так, а это? И он немножко цепляется еще полиэстер, если брать. Так, это шелк, да? Слушайте, я не знаю, как на камеру передать. Короче, вот это шелк, ты вот так, если пальцами проводишь по нему. У него звука такого громкого нет. Ну, гладенько идет. Ну, это мое мнение, да? Я не знаю, сейчас спросят так или нет. А вот этот, когда беру вот так, он прям как, ну, сильно громкий, он так uh -huh. Не знаю, короче, он шумит. Это в этом смысл? И в этом тоже. Ну и также вот. можно, конечно, поджечь. Давай подождем. Обязательно. обязательно. Либо мы можем также показать. Ань, принеси, пожалуйста. Ну прям это будем постельное белье жечь. Мы сейчас покажем на платках как раз. Uh -huh, uh -huh. Так, ладно, пока несут. Скажи, сколько постельное белье это стоит? Постельное белье настоящее стоит как минимум 4000 юаней. Это 40 тысяч рублей. Да, это нормальные цены. Да, например, если брать вот такое постельное белье, которое. А это что за материалы? Это, это синтетика. синтетика. Полиэстер. Да. Ну, его предлагают тоже за какие деньги? И Даже если подделку. Бывает и за 1000 юаней продают, и бывает и за 10 То есть. Короче, можно купить полную ерунду, но по высокой цене тоже, я так понял. Mm -hmm. Все понятно. Да, все, давай это дожечь. Mm -hmm. Ну, слушайте, ну, 40 тысяч рублей белье, я не знаю, мне кажется, не каждый готов купить. Наверное, только те, кто... Наверное, только те, у кого есть достаточно большой бюджет. Хотя, ну, не знаю, на мой взгляд... Если человек, на самом деле, наверное, приехал сюда, на Хайнань, полечиться, отдыхать там с чувством толковой расстановкой, как говорится, наверное, он позволит себе такие покупки, потому что когда-то я ездил, как турист тоже ездил на обзорные экскурсии, и там продавали шелк, и я видел, как люди вообще смело покупали, хотя даже по внешнему виду их не скажешь, постельное белье там за 25 тысяч рублей, за 30 тысяч рублей, это я видел реально, поэтому я думаю, ну, на какое-то количество людей всегда есть те люди, которые хотят купить. Ну, в общем, цель сейчас рассказать. Сейчас там будут жечь, да, все, посмотрим. Как говорит, моя цель была сейчас посмотреть, сколько это стоит реально, потому что вы меня об этом спрашивали, да, я хочу ответить. И я сам реально ну, не вникал сильно в этот вопрос и решил вот вникнуть. Так, давайте чем мы будем жечь. Да, давайте мы Давайте мы на, свет, на свет, да, куда-нибудь, да? да, да. да? Покажем. Очень тоже такая угу. большая уловка. Давай. Визуально. Подкладки одинаковые, то есть подкладка, все у нас одинаковое. Это какой-то там теплый, да? Да, это, это что? утепление, угу, угу. Или... Так, это шумер или нет. Так, как понять, вами... какое опять оригинал? О, вот это, кстати, не знаю, слышно? Шумит. Вот этот не шумит, а этот сразу шумит. Короче, все, лайфхак, я понял. первый проверяем, это, короче, трогаем рукой. Если гладенько, значит как бы шелк. Если не гладненько, значит шумит. Но если настоящего шелка нет, значит все шумит. И тогда надо жечь. Так, сейчас будем жечь. Огонь настоящий. Да. Смотрите, обращайте внимание, если здесь содержится синтетика, он mm -hmm. начнет плавиться. А, вот, вижу, да, вижу, вижу, да, поплавился. поплавился. А это что, что с ним будет? Это 100% шелок. А теперь потрогайте. Нет, так еще нет, давай еще пожьем. Давай вот сюда на свет, давай, давай. Сюда, Может, вот сюда. ты подержишь? Давай, подержи. Да, вот здесь, деньги, давай, жги. А теперь О, потрогайте. точно. Теплый. Но она тепленькая, да. но она не горит. Он не плавится, это 100% шелк. Короче, надо жечь, надо жечь, надо жечь. Короче, я понял, надо заходить в магазины жечь. Слушайте, ну а в магазинах дают других как-нибудь жечь нет, или нет? А, я понял, короче, если жечь не дают, значит ненастоящий шелк может смело разворачиваться и уходить. Так, все, я понял. Так, Будем <смех> хорошо, жить. ладно, мы сейчас покажем, что это за магазин, как называется, да, если заходите сюда прийти, придите, да, в центре до да, Дунхая, я здесь прогуливался рядом с отелем Хертон и Интайм, а он сейчас называется Луи Вью. ну, в общем, я покажу, где это, если заходите сюда прийти. Так, теперь, в общем, я разобрался с шелком, теперь покажите по ассортименту, что есть еще, и что также натурально, не натурально и по ценам. Еще раз пройдемся, что это... это самый любимый вопрос там, моих туристов, сколько это стоит. Я понимаю, что это видео может посмотреть уже через два года, но в любом случае примерно а, ценообразование вы поймете. Так, давай на шелке, на, на шарфе. сколько шарф стоит не натуральный, натуральный? Не натуральный может стоить от 10 юаней и до 150 юаней. Если угу. сравнивать именно вот эти шарфы, которые мы вам показывали, этот стоит 99 юаней, такой стоит 349 юаней. Ого. Здесь уже будет настоящий шелк. Угу. То есть сразу цена... Хотя 3000... 3000, yeah. я думаю, это нормальная цена, тем более, что это настоящий шелк и можно какую-то интересную расцветку выбрать. Я сейчас просто почему так думаю, что нормальная цена, потому что вот эти платки, я забываю, как они называются, да, знаете, вот эти разноцветные русские? Ну, что да, да, да. Вот, ну, в общем, вы поняли, да, платки, они на самом деле я в Москве просто заходил, они там стоят и по 5, и по 8 тысяч рублей есть. Ну, тут такие шерстяные, видели, разноцветные платки. Поэтому я думаю, для такого шарфа это, ну, адекватная цена, тем более, что это шелк. Так. Да, здесь да. у нас очень большой ассортимент разных платков. Есть поменьше, побольше. Да, поменьше, а вы только побольше. оригинал продаете или нет? Или вы говорите, если так оригиналы. только оригинала, да? Также еще у нас на платках ага. на больших и на шарфах ручная обработка края. Это присуще только настоящему шелку. А зачем? Делают вручную, шелк это дорогая ткань. А, что типа, я понял. Очень Хорошо. ценится ручная обработка края. Угу. Так, по одежде давай пойдем посмотрим, что по одежде есть. Это тоже, это, это, это, это домашний, просто... да, комплект такой, да? Какой-то, ну, да? Вообще Важно? нет. Это нет? просто сейчас вода такая более. Короче, я понял, да. У нас есть укрепленные и настоящий шелк, конечно. И размеры у нас. Ну вот это что за материал? Это все шелк. Это все шелк, да? А у вас мужской одежды вообще нету, да? Только женская? Есть рубашки шелковые и джемперальские кашемира и шерсть. Такие есть национальные. Есть классические. Это прям не ходить, да? Да, конечно. У них очень комфортно в любую угу. погоду. Сколько такая стоит? Такая 590 юаней. 5000 зашел. То есть теоретически, если я соберусь покупать, я могу у вас ее поджечь? Конечно. Все, понял, супер. Хорошо, так, ладно, маленько разобрались с этим, если вам что-то непонятно, напишите, пожалуйста, внизу комментарий, я там отвечу вам сам. Но я думаю, все предельно ясно. В общем, мы трогаем шелк, мы жгем шелк, и тогда мы понимаем, настоящий он или нет. Для себя я сделал вывод, что, наверное, настоящий шелк, он не дешевый, поэтому, если мы говорим о комплекте постельного белья, это будет такое нормальное удовольствие. Для многих это, возможно, как ценатура на хайна не будет стоить, но... Я думаю, каждый товар находит своего покупателя, это точно. Если, я так понял, вы зашли там в магазин какой-то, например, как в этот, да? Наверное, в этот стоит, думаю, зайти, потому что они хотя бы говорят, как есть. Для меня вот тоже важный момент, что они говорят, как есть. И я думаю, можно туда выбрать белье из других материалов, бамбук, да? Бамбук? сатин, бамбук, да. Сатин, бамбук, например. Он тоже комфортное белье? Конечно. Вот. Это натуральное? Потому что, я думаю, вы э, не останетесь без покупки, если ваш план был купить постельное белье. Можно выбрать какое-то другое. Так, что у вас еще есть интересное? Я смотрю, у вас тут сувенирка еще какая-то, да? Да, проходите на сувенирку. Это сувенир. для тех, кто узнал, я понял, не сувенирка, а для тех, кто узнал цену белья и понял, что у него денег только на магнитик. Да, и они покупают магнитик. Да, что про магнитики скажете? Они наверное, везде такие же одинаковые ну, продаются. Как у, вас. Даже. у нас еще и акция разные проходят. Пять берете магнитов шестой в подарок, ну и также вообще на всю аксессуарную продукцию. Также есть и по одному юаню магниты, тарелки, зеркала, которые как раз пользуются популярностью для наших покупателей. То, что привезти на сувениры близким там, родным. Все сувенирная продукция это индивидуальная разработка, на свои дизайнеры они сами рисуют и поэтому. В смысле, такое у вас. на улице не купить что ли? Нет. А, ага, то есть у вас еще. Заказывали все, рисунки, я понял, все понял. индивидуальные. Вот, так что Хорошо, вот не купили постельное не белье, белье, дорогое, купили эксклюзивный магнитик, зеркальца или. или тарелочку. Так, ладно, еще смотрю чай. Вот, кстати, по вопросу чая еще здесь. А, меня многие спрашивали, как. Я уже где-то показывал, что чай я не рекомендую покупать еще, в принципе, в упаковке подарочной сразу. А, по двум причинам, потому что это бывает часто. Либо неправильный вес, либо тот вкус, который, возможно, вы пить не будете. Это знаете, как в Турции бывают э, сладости вот весовые, а есть упаковки, упаковке, как для соседа. Поэтому я, лично я рекомендую покупать чай весовой. Вот смотрите, есть вот такая упаковка, но я не знаю, насколько сейчас есть смысл вот ее просто не глядя купить. Я думаю, надо его попробовать. Но лучше, наверное, вот взять такие весовые чаи, попробовать каждый. Или вот смотрю, смотрите, сколько много. И исходя из этого, уже сделать свой выбор. Кстати, категория АА, если мы их других видео смотрели, это категории скажем, как звездность, да, в Китае она распространена. Чем больше буков А, тем выше, скажем, уровень и качество того продукта, ну или услуги, скажем так. Так, ну что, давайте попробуем. У меня есть, как в той песне: Люблю чай, как панда любит бамбук. Три любимых чая: это Пуэр, Тигуанинь и Дахумпао. Поэтому я их сейчас попробую, понятно, что вкус я вам не передам, но я хочу показать вам сам принцип, как надо покупать чай. 100% если вы решили купить, например, пуэр, они есть абсолютно разные. Вот я сейчас смотрю вот, по ценам, у них есть 50 юаней, 90, уже 280, 320, 450 там, и так далее. А, тогда вопрос, в чем разница? Если говорим про пуэр, да. если вам именно пуэр интересен, я бы лучше вам показала. Да. Есть, когда люди к нам приходят, первый раз, допустим, точно так же, как кто-нибудь из песни слышал, захочется попробовать пуэр, что это такое. Если ориентироваться просто по цене, не совсем понятно, поэтому у нас умышленно... я, я, я думаю, многие ходят, сравнивают цены, и ориентируются 100% в первую очередь на цену. Вот. Есть несколько критериев, как оценить правильный пор. Uh -huh. Умышленно мы раскрываем каждый блин, чтобы у человека была возможность заглянуть uh -huh. вовнутрь. То есть, если мы смотрим дешевый образец, 50 юаней он uh -huh. стоит, можно разглядеть. Видите, ветки, mm, да, вижу. прям такие конкретные бревна. Uh -huh. О чем это говорит? Что сырье здесь было не совсем качественное. Верхние, это как верхние а. хорошие листочки отдали другому чаю, а здесь уже все, а, что осталось. Ну, типа это, я понял. Это как чай в пакетиках бывает. Есть чай в пакетиках нормально, а есть там, типа, одна пыль уже в пакетиках. Я понял, примерно смысл такой. Ну вот, например, другой. Там же не по возрастам на самом деле. А, а почему 14-й год, одну 50-280? Возраст тоже Это как раз важен. за качество, да? Возраст тоже важен угу. при условии, что качество хорошее. Если в 14 году собрали плохой чай, то он сколько лежать не будет, он от этого лучше не станет. Mm -hmm. Если берем... Образец хороший, посмотрим вовнутрь, видите, светлые вкрапления. Mm -hmm. Это почки. Да, если уже такого соломы нету. Чем почек больше, тем Дождь. дороже Почки чай. это где? Дождь. Почки, вот они, светленькие. А, вот это почки, <соспорщик> все понял. Почки <соспорщик> чайного листа, они всегда ценятся выше. <соспорщик> Соответственно, этот будет лежать, стареть <соспорщик> и становиться лучше. Тот чай, который из веток, он лучше от этого не станет. Вот мы его обычно даем на пробу, либо этот, либо еще немножко повыше, угу. уже то, что хорошее. Так, понятно, понятно. И тогда вопрос у меня по другим тогда -то чаям. То есть мы можем сейчас взять, попробовать. Ну, в общем, я скажу так, в Пуэро, в общем, все понятно. Думаю, прояснили ситуацию. По всем остальным чаям я, наверное, бы попробовал их все-таки. То есть взял бы и попробовал. Кстати, я вот тут приметил, вот такой чай, частенько на обзорных экскурсиях я видел, он раскрывается в форме цветка. И там очень много вау-эффекта делают, чтобы люди купили. Я не помню, сколько он там стоит, но здесь он стоит 30 юаней 100 грамм. А эта упаковка сколько? 100 грамм. 100 грамм. 300 рублей, ну, мне кажется, это гораздо дешевле, чем на экскурсии. Ладно, так. Давайте попробуем чай. А, смотрите, тут мы сейчас поговорили, а, и я понял, что они продают не только на вес, но и в упаковках. Но упаковки они готовы каждую прям из большой упаковки открыть, дать попробовать. И, и чтобы у вас не было ощущения, да, что вам сначала дали попробовать одну, а потом другую. Я спросил, почему так, потому что они сказали, что у нас просто больше сортов а, чая в упаковках в том числе. Так, все, давайте смотрим. Ну, давайте я сейчас кратко так расскажу. А, любой чай, по-любому, нужно. Заварить именно по правильному, да, и дать попробовать вам. То есть вы сейчас его попробовали. Если он вас устроил, можно уже, как говорится, дальше разговаривать о покупке. Если вас этот чай не устроил, попросите другой чай, чтобы вы могли попробовать. Не уходите просто с чаем, лишь бы взять. Потому что вы его бросите дома, и это будет бессмысленная трата денег точно. Это у нас тигуанин, да? Да, это железная улун вот тигуанин. Кстати, чай зеленый никогда не заваривают, как наш черный заварили и сразу пьют, его сливают, промывают, да, верно же? Я да, да. промывает. Сколько раз надо промывать? Зеленый достаточно один раз промыть. Угу. На самом деле два и три раза промывается обычно только поэр. На самом деле я еще думаю, вот я, кстати, дома чай пью, если вы помните, да, на прямых эфирах, я всегда тоже промываю, делаю, и никак у нас да чайник заварил, он там лежит, надо заварить. Сейчас он покажет, да, в процессе, я пока говорю, вы сразу сделаете. То есть его вот так заваривают, наливают, потом снова добавляют кипятка, снова наливают, его не пьют так, что вот заварили там большую, скажем, большой, скажем, большой заварник, и потом поставили, и пьют из него все. Это, ну, не турецкий чай, его вот налили, вылили, и так, по-моему, можно, да, там, несколько раз, да, там, 4-5, ну, даже 7, 7 раз. А заварка осталась сухая чай в да, отдельной да. емкости. Ну, вот про это я говорил, не оставляйте, потому что он может начать уже потом горчить и будет невкусный. А лучше вот вылить всю воду, а потом уже, соответственно, залить еще разок. Ну, похож мне дома такой же чай. Типа не -то очень хороший чай. Да. И его, кстати, вот такие чаи классно пить. Когда вот, я вот почему выбираю, когда долго что-то делаешь, хочешь попить, да. Вот налил попил, налил попил. Да, не так, что разок выпил и все. Потому что, например, если вы кофе возьмете, его невозможно пить весь день. У вас просто.. Вас просто с него крыльцо унесет, да. То есть кофе нельзя весь день пить, это просто невозможно. А такой чаек можно спокойно попивать. Правда, не знаю, удобно вам будет использовать маленькие такие кружечки. Здесь сами решайте, но в какой-то степени это удобно. Но я думаю, на самом деле, из нормальных больших кружек. Люди решать сами. Но вот что-что, я вот про чайник бы однозначно бы заморочился, потому что вот есть такие чайники, да, это, наверное, может, не сильно удобно. А есть такие у вас есть, да? А, вот эти у них есть, смотрите. А, вот у них есть вот такие чайники. Я открою, да, с вашего позволения. Во, все, мне принесли, смотрите. Здесь у меня дома такого же формата чайник. То есть вы сюда насыпаете заварку, вот сюда, наливаете кипяток, ставите, на кнопочку нажали, он слил, и как раз он сухой остается, и все вы выливаете. Эту банку, кстати, иногда, он даже в холодильник можно поставить, если ты вечером пьешь, можно в холодильник поставить, на следующий день опять заварить. Поэтому обязательно э, возьмите такой чайник, э, я не знаю, сколько стоит здесь у вас? 10 юаней. А, ерунда, я, кстати, э, покупал э, на пешеходной улице, он там стоил те же самые деньги, кстати, дешево. Дешево, очень а дешево. 10 юаней это вообще ни о чем, потому что такой чайник, например, в России будет стоить не меньше 600 рублей, бывает до 1000, поэтому... Короче, берите два. я, просто что себе таких реально два купил, в этой поездке еще купил, потому что, ну, если разобьется, потом и чай пить, пить будет не из чего. Так, у нас какой чай на подходе? Я вам сделала вторую заварку. А -а -а. Как вы правильно Хорошо. сказали, чай можно заваривать несколько раз, и я могу вам объяснить, почему китайцы пьют из маленьких чашечек. А -а -а. То есть, так как чай заваривается несколько раз, вы залили первую заварку, сделали, да. разлили по чашечкам, у вас вкус один. Когда делаете вторую заварку, вкус уже меняется, вкус ну уже да. другой. И то есть, чтобы они не смешивались, чашечки маленького размера. То есть, каждую заварку М -м -м, вы почувствуете Точно, почувствуете Именно вот эту всю градацию от первой до последней, как точно. вкус будет меняться. Согласен, согласен. Так что, значит, надо взять маленькие чашечки, мне тоже. Можно из больших. Кто как привык. Ну, я понял. Главное смысл, что слить всю воду, потом второй раз заварить и все. То есть, если вы готовы много чая пить, то можно маленькие чашечки сильно не использовать. Большой красный халат от Дахун Пао. Ну, принцип заварки вы поняли, все то же самое. Сейчас наливаем, сливаем, наливаем первую, вторую, третью. Собственно, китайцы, они же там себе целую церемонию устраивают. Мы, конечно, вряд ли такое будем делать, но хотя бы вот эту базовую, скажем, настройку, А как сделать чай, надо иметь в виду. Потому что я знаю, когда он готовит чай, я знаю, многие туристы, не только туристы мои, вообще люди, они покупают зеленый чай какой-нибудь или какой-то китайский чай, а потом говорят, да ну мы его купили, пить невозможно, какая-то ерунда, мы заварили. Это как раз проблема заваривания, то есть неправильно заваривают, заваривают, как наш узкий чай. Положили там ложку в чайник, заварник поставили, 10 минут подождали, начали пить. Это ну, крайне неправильная история, поэтому имейте это в виду. Смотрите, тут пока мы сейчас пили один, другой чай, Таня мне сказала, что есть еще какой-то чай, который набирает популярность, и он черный. Как он называется, скажи, пожалуйста. Очень смешное название на наш Давай. русский манер. Называется лапсанг сушенка. На <laughs> лапша сушенная, короче. Но с китайским названием ничего общего. По-китайски он называется сяоджу. Mm, понятно. А это китайский чай. Это китайский чай. Он чувствуется. Да? Китайцы говорят красный, но мы говорим черный. То есть mm -hmm. разница только в языке. И он сейчас набирает обороты среди особенно русской молодежи. У него интересные нотки. птица у нас сосновых опилках. Поэтому вообще при... молодежи? Тоже считается, если покрепче заварить, может таким вот а -а, я действием. я понял, понял, бодрящим действием. Да. Понятно, а no. Так, что у нас заварился до да хон -пау". Да. Приборы желательно, чтобы для церемонии были натуральные. То есть у нас а -а -а. используются а, геля... бамбуковые щипчики, бамбуковая палочка, стекло, керамика. Я знаю, что окисляется вроде от железа, Стекла. да? насколько да. я знаю. Да, как можно железа. меньше металла. Ну, это у меня есть до пау, но это, кажется, или, может, первая заварка, кажется, что такое. Она мягче. Да, да. У меня помягче, думаю, есть. Вторая, третья раскроются уже в полной да, мере. Да. Кстати, еще очень показательный момент. Если человек, который вам заваривает чай, пьет с вами, то это хорошо. Если человек не пьет чай, который а, я понял. заваривает вам, он все-таки знает, что он вам заваривает тревожный звоночек. Я понял. понял. То есть, когда покупаете, пейте вместе, скажи, пей чай да. со мной. Если пить не будешь, да, я не буду покупать. Да, Хон «Большой красный халат» — это, кстати, буквальный перевод с китайского. А а я что-то помню, там какая-то история была связана, что обезьяны чай собирали где-то там, куда то они там, нет? Что-то была такая история, нет? У нас есть Ошибаюсь. другая легенда. Другая? Ну-ка, расскажите. А, в императорском саду было три дерева, угу. и чай с этих деревьев очень нравился императору. И чтобы никто другой, кроме него, этот чай не пил, он приказал накрыть их как раз большими красными тряпками. Mm. То есть все знали, что остальные кусты а, можно использовать, а вот эти три только ему Отметил поменять. свой чай. Да. Все понял, понял. В общем, это такой достаточно хороший чай. Кстати, мы про цены не поговорили. Сколько по духам например, стоит 100 грамм? От 30. Юаней? Да. Мы с вами 3 за 81 из самых дорогих. Опять же категория 3А. Uh -huh. Ну, Игорь, здесь сами смотрите. Мне кажется, а вот чай китайский можно, наверное, сравнить в э, какой-то степени с коньяком, да, то есть чем э, там дольше он, да, тем, тем он там насыщеннее вкус. Здесь примерно э, похожая история, то есть э, если вы там, не знаю, начинающий э, чаепитец, да, скажем так, то может быть нет смысла покупать дорогой чай. Но с другой стороны я бы, наверное, купил сразу хороший, чтобы вы знали уровень, да, потому что купить какой-то не очень э, хороший чай и пить его, а потом повышать, наверное, не очень правильно будет. Так, ну и у нас остался пуэр. Отдаю стаканчик. А это что такое, вообще регушка? Деньги вот. нам приносят. А, это все понятно. <смех> талисман. Ну, ПРПР, мне кажется, они... Кстати, они тоже очень сильно различаются на самом деле. Для того человека, кто первый раз попробует, для него это будет необычный, такой немножко земляной, терпкий вкус. Но все-таки надо попробовать несколько разных, потому что из этих вкусов все равно будет какой-то лучше. И еще... На мой взгляд, я, кстати, раньше даже не знал, и с молоком он очень сильно меняет вкус. И если кто-то не хочет его пить вот в таком виде, то с молоком он бывает гораздо приятнее. Ну для, для некоторых. То есть мне нравится и так, и так, на самом деле. Просто не все об этом знают, что его пьют с молоком. Да, я прав? Прав. Да. Ну, нам сейчас дадут молоко кокосовое, кокосовую пудру. Кстати, это очень, это, кстати, очень распространенная история, и мы даже... Привозили, вот у меня многие, кстати, туристы спрашивают, что привезти из Китая. Я говорю, привезти своим там друзьям вот кокосовая вот эта пудра, ну, вот порошок, молоко. Она будет вообще в разных вариациях. Бывает а, просто кокос, бывает там с манго, и бывает прям сразу с кофе замешанное. Ну, вот, скажем такой, хайнань гифт такой подарок из хайнаня. А, будет необычно, многим очень нравится, да, и вот можно брать. Так, у нас хуэр с кокосовым молоком так даже детям нравится. Да, Интересное да, да. сочетание пуэр и кокос. Вот кокос отсюда шоколадность вытягивается. Да, да, да, кстати, да, точно. Я, да, он начинает такой немножко шоколадным вкусом быть. Ну, кстати, прикольно запах кокоса. Ну, кто любит кокос, очень будет. Дома можно с кокосом вот, да. без проблем. Да, да, да. Сгущенка, да. сливки, будет вот, очень вкусно. Привет. Ну что, тогда, Аня, спасибо большое. Да, Мне очень, очень было приятно поговорить. Мне, кстати. Хорошо, что вы говорили все как есть, не придумано. На самом деле, вы, мои дорогие подписчики и туристы, поймите главное. Это был не рекламный ролик, это реальный магазин. Я реально сейчас шел по улице, зашел именно сюда, потому что, вы как видите, я всегда проверяю сам, не договариваясь, Сразу напрямую захожу и начинаю общаться. Думаю, вы сделали свой вывод, давайте сделаем резюме. То есть, шелк мы жгем, если у нас есть сомнения, трогаем сначала на ощупь. Чай мы выбираем по принципу пробуем, пьем, потом покупаем. Где это сделать? Я сейчас выйду на улицу, покажу, где это место находится, чтобы вам было понятно, как заходить сюда. Я не знаю, может быть, сейчас контакт какой-то. Есть у вас какой-то контакт? У нас есть инстаграм, мы есть ВКонтакте. У нас есть визитная карточка. Вот так, Что такое бонус, когда к нам а, приходят... а, да, кстати, я видел, тут какая-то штука. Да, со да, Мы даем такой буклет. Здесь наша местность, вот uh -huh. тогда Дунхай, uh -huh. остров, схематически карта изображена, а внутри, самое главное, небольшой разговорник, все нужные uh -huh. uh -huh. слова вам, и туристические объекты, на русском, на китайском, как назвали. показать, да, и как проехать, то есть везде можно проехать самостоятельно, кто особенно любит такой более дикий туризм. Вот это у меня частые вопросы задаете, так что... Вот вам можно сюда прийти, взять такую бумажку, как минимум, за ней сюда прийти, взять такую бумажку и задавать вопросы. И да, если кстати видел у вас когда тут это, коробочки с цифрами, это вот тоже какой-то, да, бонус? Это приятности для наших покупателей, чтобы в конце еще более приятное впечатление о нас оставить. В зависимости от суммы покупки у людей впоследствии будут подарки. Это что, беспроигрышная лотерея, когда? Беспроигрышная да? лотерея. И что там за подарки? Можно я разверну за 100 и Пожалуйста. самое дорогое, просто интересно. Вам по-любому тоже интересно. Так, берем любой за 100. Так, что у меня тут будет? Да, поддержите камеру, да, Давайте. чтобы это, вот отсюда. Да. Спасибо. Так, мне достался магнитик. Если я купил на 1000 рублей, мне подарят магнитик. Так, закрываю глаза. Так, это дорогом самом, да? 6 тысяч. 6, а там дороже? Да. Вот 7, 7. 7. Так. так, прикиньте, постельное белье. Люксатин. Люк, она по стоимости 690 О, это уже приличный Это уже хороший систем. Так, ладно, я складываю на место, перемешаю, чтобы вы не запомнили, <с да? Так. Все, ну слушайте, прикольно, да, это прикольный бонус. Такая. Заманушка хорошая, да. Супер. Мы собака, кстати, сейчас собака. Охраняет все. Да. Ну что, я-то пошел. Пока-пока. Пока-пока. Друзья, самое главное, я для вас договорился о скидке. Скидка для моих клиентов 15% на все. Кодовое слово, не забудьте об этом и приходите в магазин, требуйте свою скидочку. Все, я пошел. В общем, друзья, вы поняли, где нужно и как нужно выбирать. Сейчас я вам покажу это место. Кстати, здесь такой немножко странный наверное, проход был. Вы, наверное, заметили, мы проходим через аптеку, вот она. Вот, кстати, девчонки, вот, они на русском, кстати, говорят, что на аптеку захотите, можете прийти. Так, так, так, мы с вами выходим. А, мы сейчас вот вышли. Сейчас вас сориентирую. Вот это отель Хертон. Здесь справа сразу стоит отель Интайм. Вот здесь такая большая-большая улица. Написано груздарственная аптека и... А, вот шелковый путь, второй этаж. Так что заходите сюда. Если хотите, конечно. Здесь цель моя была именно разобраться в этом моменте. Я разобрался. Теперь я познакомился с этими ребятами. Наверное, теперь можно их как-то рекомендовать. Потому что, как минимум, они говорят, как есть. Мы испытали все, проверили. Спасибо, что весь этот выпуск вы досмотрели до конца. Буду заканчивать этот уже и так длинный выпуск. Думаю, вам было интересно понять, как выбрать чай. А самое главное, как выбрать шелк. Друзья, я напоминаю, что занимаюсь продажей и туров на остров Хайнань. Поэтому прямо сейчас вы можете под этим видео перейти на мой прямой WhatsApp, а также оставить э, заявку на моем сайте. Не забудьте, что у меня есть два аккаунта в Инстаграме. Если кому удобен этот формат, вот сюда можете переходить. Здесь э, будет также указан под видео мой аккаунт, э, лично где я путешествую, рассказываю о всем, где я бываю, как и так далее. Есть у меня Hi9 Travel Instagram, в котором я рассказываю именно о полезных советах, где можно просто взять пост и использовать его как некий справочник, как некий лайфхак, э, используя его здесь при поездке на hi ну и смотрите мое видео. Напоминаю, меня зовут Павел Георгиев. Это турфирмы и блог Георгиев Travel. Увидимся в следующих видео. Пока.